Интересная и вкусная закуска из куриной печени и яиц, блюдо пришло к нам из румынской кухни, но оно настолько простое, что с ним без труда справится любая хозяйка, пробуем. Дополнительно в дроп можете добавить любую зелень, использовать специи я бы не рекомендовала, так как дроп – это что-то вроде омлетной запеканки с кусочками печени, но смотрите на свой вкус, а я рассажу подробно, как приготовить дробь из куриной печени. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все необходимые ингредиенты, два яйца из четырех заранее отварите. Печень помойте, очистите от пленок, нарежьте небольшими кусочками и отварите в подсоленной воде в течение 4-5 минут, откиньте на дуршлаг, вареные яйца нарежьте кусочками печень, вареные яйца и рубленную зелень перемешайте, выложите в форму, смазанную растительным маслом. Сырые яйца взбейте венчиком с солью и перцем по вкусу, залейте основу запеканки и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Вкуснее тем, кто подпишется. После запекания оставьте дроп в форме на 20-25 минут, затем можно аккуратно доставать и подавать к столу, порезав порционно. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Печень куриная, 350 грамм. Яйца куриные, 4 штуки. Укроп, 1 пучок. Небольшой масло растительное, 1 столовая ложка для смазывания формы соль по вкусу, перец свежемолотый по вкусу, количество порций 5-6. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которое поможет вам вкусно готовить. Люблю вас, друзья! Жду снова.